Всем привет, дорогие подписчики, зрители! Ну и, конечно, удивительно то, что я вам сегодня покажу и расскажу. Не так давно мы с Алексом занимались, можно сказать, уфологией в одном очень странном месте. Множество необычных объектов было замечено нами. Конечно, есть множество тайн, которые нельзя определить, что это НЛО. Кто-то считает, что это аномальная природная, кто-то считает, что это все таки угроза, которая происходит от необычной обстановки. Много чего скрыто и много чего непонятно. Но что на самом деле лес скрывает? Не так давно мы нашли очень огромную пещеру, которая пришелец был недалеко от него. То, что вы сейчас видите, это трещина, которая была создана каким-то необычным, можно сказать, аномальным явлением но когда мы начали снимать пришельца он просто рухнул и улетел в эту щель удивительно но много чего странного вообще закрыто мы не можем понять откуда это все берется и почему наша планета скрывает такую необычную тайну что происходит и почему множество очевидцев считает что это все таки потусторонний мир по многим причинам люди считали уже давным давно что есть с нашей необычной планетой связь с потусторонним миром и, скорее всего, этот потусторонний мир и есть инопланетный. Людей похищают, люди исчезают, но суть в том, что необычные объекты, которые находятся над вами или над тобой, то это уже опасно. Множество людей ссылаются на угрозу, которая происходит от этих необычных НЛО. Как объяснить то? Что не может произойти просто так. И сегодня, дорогие друзья, вы видите самые необычные кадры. Как нам это удалось, нам написал очень интересно одно письмо подписчики мы приехали в это необычное место. Этот лес не только странный, но он еще и пугает множество очевидцев, которые здесь находятся. Из дерева может течь прям кровь. Да-да, дорогие друзья, это прям фильм ужасов. А иногда здесь бывает так плохо, что иногда ты можешь упасть в обморок, галлюцинации, необычные явления могут видеть. Но люди все равно сюда идут. Здесь есть недалеко расположена необычная военная база, которая только соединен он путем ЖД. То есть если эта военная база еще была построена Советским Союзом, то что здесь все-таки пытались исследовать? А я вам сейчас все расскажу. Здесь есть необычное биооружие, которое разрабатывали еще в Советском Союзе. Не знаю, функционирует этот железный путь или нет, но мы как-то не присматривались. Недалеко получается множество вот таких необычных явлений, как НЛО. Но как объяснить то, что что скрывается под землей. Оказывается, этот желе ЖД уходит под землю. Мы нашли необычную пещеру, в которой уходит железная дорога. Мы, конечно, вам не покажем, но суть в том, что в этом месте есть множество странных и необычных явлений. Множество следов, которые не принадлежат никому из людей, а какие-то необычные чудовища здесь Бродят. Мне кажется, мы с вами что-то здесь утеряли. Что на самом деле, я честно не могу понять. Не так давно мы с Алисом были еще в одном месте. Этот лес также недалеко от того. Но здесь есть разница в том, что мы видим необычные объекты, которые скрываются в небе. Они дают какой-то какой необычный знак. Мы понять не можем. Но суть в том, что этот лес не только... Проклятые, но еще есть странные и необычные эффекты. Иногда мы видим шум, слышим необычные звуки, но еще мы слышим, как за нами кто-то следит. Мы не видим, но наше седьмое чувство никогда не обманывало. И этот необычный видеосюжет, который вы наблюдаете, только набирает множество странных эффектов. Что за этот необычный видеосюжет скрывает, мы только можем догадываться. Сегодня я вам показываю эти необычные материалы, но ну а вы должны прекрасно понимать, что скрывается. Подумайте хорошо, где это все было снято и кем. Если вы думаете, что наша планета добрая и только хороша, вы ошибаетесь. Смотрите и удивляйтесь, дорогие друзья, но это только начало. Подписывайтесь, ставьте лайк, но и дальше, дорогие друзья, будет еще интереснее.